Всем привет! В эфире универ а в студии Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие и интересные новости студенчества. Итак, сегодня в выпуске. КФУ в рейтингах университетов. Как устроен человек? Обсудили на конференции в Казанском университете. Как журналистам разговаривать с учеными? В главном здании Казанского федерального университета прошло заседание попечительского совета юридического факультета под руководством Ильсура Медшина. Подробности далее. На юридическом факультете Казанского федерального университета прошло заседание попечительского совета под руководством мэра Казани Ильсура Медшина и руководителя аппарата президента Республики Татарстан Асгата Сафарова. Перед началом обсуждения плана факультета мэр поздравил университет с наступающим днем рождения. Начнем в преддверии дня рождения нашего агломата, 17 ноября. Поздравляю весь профессор и преподавательский состав нашего родного факультета с наступающим днем рождения университета. Желаем процветания, новых высот и нашему университету, и факультету юридического. Декан факультета Лилия Бакулина рассказала о достижениях юридического факультета. Юридический факультет является членом ряда международных ассоциаций. Вся эта деятельность, которая ведется по международной, международной сфере, она отвечает и требованиям Казанского федерального университета и студенты и преподаватели в этом плане очень активны. Артем Тупичкин, Универньюз. Казанский федеральный университет вновь попал в рейтинге. О его позициях мы расскажем в нашем сюжете.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 И создали стратегическую академическую единицу «Островый которая в настоящее время объединяет два центра, как мы считаем, мирового уровня, и в состав которых входят 11 лабораторий. Артём Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз. У человека нет ни крыльев, ни быстрых ног, ни страшных зубов и когтей. Главное, что нам досталось от природы для выживания, это уникальный психический феномен – сознание. Именно оно позволяет человеку ощутить себя отдельной личностью. Эти не только вопросы обсуждали на Международной конференции, посвященной психологии состояния человека. Подробности далее.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 там неврологических стен, э, психоневрологических, была посвящена изучению состояний. Среди проблем, которые обсуждаются на конференции, хочется отметить тему стресса, стрессовых состояний, а также вопросы психологического здоровья человека. Я занимаюсь таким делом, что на русском языке нет даже э, хорошего слова. Ривалитет. Это значит.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 Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ -ньюс. 8 ноября в шоуруме КФУ прошел семинар новостного агентства «ТАСС-Чердак» под названием «Научная коммуникация». Об этом наш следующий сюжет. Если вы понимаете, что человек перед вами мотивирован не искренним в вашей работе, а необходимости написать хоть какой-нибудь материал, Казанский федеральный университет принял гостей из новостного агентства ТАСС. Журналисты презентовали проект «Чердак» и провели для студентов три мастер-класса и деловую игру на тему научной журналистики. Наша задача в том, чтобы как бы, рассказать о научной журналистике, о том, как ее заниматься, и ну, привлечь молодых ребят на, ну, в эту профессию, на этот рынок. Показать э, самим ученым, которые занимаются там, естественными науками и даже, ну, или гуманитарными, что в принципе они могут сами популяризировать свои достижения. Цель данного мероприятия облегчение нахождения общего языка между учеными и пресс службами Главный лайфхак лайф в этой области. Нужно, безусловно, сделать домашнюю работу. Я в своей лекции обычно говорю, что тот, кто знает, какого цвета учебник, получает тройку автоматически по предмету. Если вы знаете, кем работает ученый, чем он интересуется, чем он занимается, какие у него есть публикации, вы уже автоматически становитесь на голову выше тех, кто не подготовился к интервью, кто не смог проделать такую простую работу. Научно-образовательный проект «Чердак» был создан ТАСС совместно с Миноборнауки России в 2015 году. «Чердак» – научно-популярный медиапортал, ориентированный на молодежную аудиторию, которая увлекается техникой, современными технологиями и передовыми научными исследованиями. Несомненно, такие мероприятия очень нужны нам, как студентам, потому что а, мы... Узнаем, как действует научная сторона нашего института, мы узнаем новую информацию. Главная задача проекта – регулярное оперативное информирование о ведущихся в России и за рубежом передовых научных исследованиях и перспективных технологических разработках. Максим Елагин, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз. Молодой учитель в цифровом пространстве – именно такой была ведущая тема педагогической школы «Старт» в Елабужском институте КФУ. О подробностях проекта вы узнаете в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялось открытие второй студенческой педагогической школы «Старт». Проект дал возможность будущим педагогам ближе познакомиться с профессиональной деятельностью. Для собравшихся выступила Фрида Шакирова, ветеран педагогического труда, обладатель нагрудного знака за заслуги в образовании и учитель с 50-летним стажем. Фрида Косымовна поделилась секретами профессиональной деятельности с будущими учителями и дала наставления ребятам перед практикой. Школа «Старт» это такой некий старт для дальнейшего нашего развития, и я думаю, мастер-классы помогут нам э, тоже в дальнейшем для нашей практики. Мне очень понравилось открытие, и э, ветеран труда, который выступал учитель, очень интересные примеры она привела, и э, много полезного для себя и выявила. Для студентов-участников школы была организована работа дискуссионных площадок, на которых ребята смогли пообщаться с практикующими педагогами, узнать новые методы воспитательной работы, а также подготовить и защитить свои образовательные проекты. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ -Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!